Привет, друзья! Сегодня я снимаю продолжение рубрики «Читаю личный дневник». Да, я думала, что давно закончила снимать эти видео, но, как оказалось, я ошиблась. Недавно я копалась в своих старых записях, причем очень хорошо так покопалась, и нашла еще кое-что, о чем могу вам рассказать. Мне будет приятно, если вы поддержите меня лайком, и если это видео вам понравится, то подпишитесь на канал. В своих предыдущих видео я пропустила записи об одном единственном мальчике, и это неудивительно, потому что он сделал мне настолько больно, что я старалась как можно быстрее его забыть. Как и большинство моих самых классных приключений, все произошло в Москве в 2012 году. Мне тогда было 16 лет. Я познакомилась с мальчиком через приложение ВКонтакте. Его звали Славик. Он мне очень сильно понравился, потому что был похож на моего двоюродного брата. Мы очень долго общались с ним в интернете. Я даже скачала его фотографии к себе на телефон, чтобы любоваться им. Одну из фоток я даже поставила на заставку, хотя на тот момент мы с ним еще даже не встречались. В моей школе все смеялись над ним и его фамилией. Однако я его защищала и не считала, что в фамилии Змейкин есть что-то смешное. На дворе был февраль, и я собиралась на долгожданный концерт «Рамштайн», о котором вы уже неоднократно слышали. Тогда я подумала, что хорошо бы было совместить концерт и встречу со Славиком, потому что к тому моменту мы уже якобы встречались с ним и даже признались друг другу в любви. При этом друг друга мы видели только на фотографиях. Я приехала в Москву. И не успев толком погостеть у бабушки, я побежала на встречу, которую назначила Славе. Мы договорились встретиться в парке Измайлова, который я теперь из-за него ненавижу. Когда мы встретились, я очень сильно удивилась, потому что представляла его не таким. Он был моего роста или даже чуть ниже, хотя говорил, что он высокий. Также он курил сигареты, и меня это вымораживало, потому что я не люблю людей, которые курят. Мы посидели на лавочке, на улице был мороз. И я предложила ему погреться, как пингвинчики. Мы обнялись и стали греться. На этом закончилась самая романтическая часть. Мы еще немного погуляли и разъехались по домам. Дальше началась полная дичь. Для меня, как для девушки. И пока я не продолжила свой рассказ... Девчонки, я хочу у вас кое-что спросить. Что вы планируете дарить мальчикам на 23 февраля? Лично мне уже надоело дарить Денису носки и всякую пенку для бритья. Я люблю читать книжки, и мне кажется, что книга это самый классный и универсальный подарок. Поэтому пишите в комментарии, какую книгу можно подарить Денису на 23 февраля. На вот этом сайте, ссылку я оставлю в описании, издательство «Бомбора» совместно с «Бук-24» сделали праздничную подборку книг. Тут очень доступные цены, и я хочу выбрать что-то из этой подборки. Кстати, по промокоду «Тельняшка» вы можете получить скидку в размере 23% на покупку книг. Скидка действует до 11 марта. Ну что же, теперь я продолжу свой стрёмный рассказ. Во-первых, мне очень сильно не понравилось, когда Славик провожал меня на концерт «Рамштайн». Он как идиот! очень громко сказал, что «Рамштайн – говно». Мне было неприятно, что он оскорбляет мои музыкальные вкусы, а еще я переживала, что ему может кто-нибудь набить морду. Ведь вокруг стояли одни фанаты «Рамштайн», которые злобно на него смотрели. В Москве я была буквально три дня. На третий день я должна была уезжать обратно в изобильный. Так как день у меня был свободный, я предложила Змейкину встретиться где-нибудь и погулять. Мы договорились встретиться в метро в 12 часов. Я вовремя, стала его ждать. Прошло около часа, а его все не было. На мои телефонные звонки он не отвечал. Я подумала, что с ним что-то случилось и звонила ему почти каждые пять минут. Прошел еще час и он соизволил взять трубку и начал мне втирать какую-то дичь, что его задержала полиция, что он сейчас сидит на допросе и сказал, что его скоро должны отпустить. Я сказала, «Хорошо, я буду тебя ждать на том же месте». На этой станции метро я простояла около 4 часов. Я снова ему написала и решила узнать, на какой станции метро он находится. И поехала на эту станцию. Снова ждала несколько часов, но уже на Измайловской. Я посмотрела на часы. Мне уже нужно было ехать на вокзал. Я расстроенная поехала домой к бабушке. Собрала вещи, и мы поехали на вокзал. Когда я села в отправляющийся автобус, я ему написала так и не пришел. На что он ответил, я приходил, но тебя не увидел. Я ему не поверила, так как я стояла именно в том месте, где мы должны были встретиться, причем на обеих станциях метро. Когда я ехала в автобусе, я чувствовала себя подавленной, я плакала. Мне было обидно, что я как дура ждала его весь день, а он придумывал какие-то небылицы и сказки. После этого случая я удалила все его фото и перестала с ним общаться. Друзья мои, как вы думаете, как мне следовало поступить в такой ситуации? Правильно ли я сделала, что доверилась ему и поверила? Лично мне кажется вот сейчас, когда я выросла, что если бы такое произошло именно сейчас, я бы просто развернулась и ушла, если бы человек не приехал в течение 20 минут. Я надеюсь, что вы поддержите меня, потому что мне было неприятно вспоминать этот случай и своей жизнью. Потому что самое ужасное в людях, наверное, это то, когда тебя не ценят. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни такого никогда не произошло, потому что это действительно неприятно и ужасно. А еще желаю, чтобы вы нашли человека, который будет действительно вас ценить и любить. Друзья мои, и давайте закончим это видео как-то более позитивнее. Напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько раз видео вы заметили часы. И несколько правильных ответов попадут в мое следующее видео, как вот эти. С вами была Тилька, всем пока!